Я тебе сразу говорю, все, что я не делаю в ТикТоке, оно собирает просмотры. Ты можешь взять еще любой дерьмо. Вот сейчас, вот с этого момента, берешь вот это дерьмо, вот я говорю слово, дерьмо, дерьмо. И ты заливаешь это в ТикТок и собираешь 100 тысяч просмотров. Я тебе сразу посарю, гарантирую, пацаны, ставьте лайки.